Пойду к этому бездарю. Где тут бездарь? Это... Бездарь! Ты где? О, колечко. Что-то на мне напоминает. Индийский сыр вроде. Э, да не может быть. Помогите. Вот он так. Вот страшно Что это такое? Ой. Плохой. Ну, плохой. Я, ты плохой. Ты плохой. Не ты бей плохой. Не бей меня, старичок. Там злодей. пора. Что? Не Адриана, не Мистер Бага. Почему я не удивлен? Да, они вместе там ошиваются. Ах ты ж. Это ну, ты, Где этот дурацкий Адриан? Этого еще не хватало. Не, ну Луч... Лучше, лучше Ах ты дурацкий Адриан. Да, же этот Адриан. Тупой, <связывается> я прям сейчас вообще пойду звонить ему. На, на, на э, а, нет, ты Бай, плохой, пойду Ты, мой ты мой плохой. Ты плохой. Ты самый ужасный человек. Куда мы садим? Давай, герой, запрости меня, путь. Субтитры сделал Пая. Повесь. Придурок. <сех> ты не можешь нас тебе Это не историю, ты всего лишь на меняшно не можешь нас Блин, Ой, да? ты, блин, вообще, эти тупые... И... Трин... Плохой. Ой, Таймер. Таймер. Ой, Лук, кролик. Али. Эй, ты, Лук! Что за маленький... Эй, Трин... э, боже! Ты что за жгук? а у меня что то Я маску что-то для себя стерну, ладно. <с> Давай, пойду перезаряжаться. <с> ну, все-таки, снис. Какая палочка, она такая делимая, как колбаса, она смешная. Не дай себя попасть. <с> Ты не умничай, сейчас полетишь. придурочный. Притурачный. <с> Докутная, Жан, <спольз> спасибо. Не такой бесполезный. <с> Уйди, я тебе <с> трансформируюсь. <связывая> а что, я, знаю, <связывая> я знаю, кто <связывая> ты. То есть <связывая> не, не знаю, но почему-то, когда я себя погадаю, тем... <связывая> ну, ладно. Что ты такое? Почему у меня? То, <связывая> что тебе типа, маска спадает, я не пойму. Шизофрения какая-то. Да ты еще тут забыл что? Не до кошак не доделал. попади сначала, не до затупы. Боже, что за кот? Талисман? Что я вам? кот, гороховый. Твой кот, у тебя такая палка смешная, как сосиска. Где кот? Где тут тупиц? Думал, чтобы хотя бы покормить, я взяла придурочного кувами. Проблем не было, его не было проблем не было. смешная, Что ты за маленький глупый кот? Когти! О нет, боже! <свят> вот ты такой смешной! Ты такой, а как вы туда пролезли? Погодите, как <свят> а вы туда пролезли? <свят> <свят> У тебя такая смешная, <свят> смешная такая! У тебя маска такая смешная, и хвост такой смешной. <свят> У тебя маска смешная. Дабавук! Такая, А у тебя такая, такая Во веревочка смешная. Нет, <св <baterti> подкидывай свой, подкидывай свой. А у всех такие спустит, почты прикольные. прикольные. Прикольные. Что вы делаете? Применяй своего так вот. Drums, да, гл... да, да, да. <стит> <свяк> <Так> а <смешно, свяк> я уполняю некоторых. Эй, ты, а я что? <s20> ну ты тупой. Вообще. Супер да, Я... ты тебя... плохой. У тебя рыба на голове. Представь, это очень меня бесит. Ты воняешь. Ты воняешь, потому что. Ты воняешь, потому что у тебя это. Потому что у тебя рыба на спине. Да не будем мы плакать. Тупица кролик. Боже, какая война ведёт. Сейчас пойду, пойду брождику талисманы дам. Мне mm. так грустно. Мне настолько О, грустно. грустно, потому что Опа. ты балбес. Кому-то. Балбес! Почему у тебя талисман? Вот <грустно> а что ты мелкий? <грустно> Мне жалко к вами. Ты <грустно> плохой, мы все плохие здесь. Получи по башке. Тупой кролик. Плохой кролик. Делется еще. Хе-хе-хе. Всё это грустно. Вали бацанец. Что? Клон. А А уже? Ой, но ну мне грызнулся в Он его кататься ел, которого звали Ботанчик, Батаречкой. Батаречкой. Поторолик. Поторолик. Поторолик. Поторолик. панцирь. Поторолик. панцирь. Поторолик. Поторолик. Поторолик. Поторолик. Поторолик. Поторолик. Поторолик. Поторолик. Поторолик. красиво тупая до бук... не нет. Он съел моего кота. Он съел моего кота. Такое? Он говорит, что они были вкусные... порвать... мне это же вкусно... прости Апарате. Мистер Бак. Можно ли бы его живот разорвать? Давайте я выпущу стоп. Пойдет. Мистер Бак, можно... Отойди, я сейчас здесь... Болбес тут. Мистер Бак. Так. Я пойду. Стой, а, а можно... Мастер Бак, мне пора. Мастер Бак, а можно Не, надо живот... уходить, отстаньте. А можно ему живот сломать, чтобы кота моего спасти? Спасел. Да? Тогда надо. А -а -а. смара... а дай мне это, надели я Или стелек. Дай, дай мне, стой, а этот. Талисман, Татар, сейчас. Его... Дай. Феликс, yes. дай, его, дай этот талисман. Где он? Не знаю. А, старичок. Ой, мастер Фу. Здравствуйте. Сейчас его заберет Феликс. Он. Будет. А вы кто? Или Лев... я знаю, или нет? Я не помню. Кто? Знаешь что? Значит, это вы глаза. Это же это же мастер. Это же Пан Фу, древний учитель китайского. Ну, то есть он учит древним китайского. Он учит. Он учит. А моего кота языку, съел китайскому языку. А ты моего кота? Это ты моего кота съел? Никто твоего кота не ел. Он Мы его этот. кота съели. Его дорога сбила. Нет, я избила. Да, сбила. я сам видел, как твоего кота дорога сбила. Нет, Просто... и как его имя было? Батончик. Батанчик. Или ботанчик? Ну, ботанчик. ботарчик? Ботанчик. А ты сказал батон? Это я не правильно услышал. Нет, я вас О, депрессия, все. Все, мне так грустно. Старичок, а что ты тут забыл? Тебя забыл. Ну, спрашивай. Я отсюда. Ты Клаву искал? Олег. Пак. Я Олег. Олега съели, боже мой. Да, Олег тут, Олег тут, а я тут, я тут, я тут. Это ты сбил моего кота? Нет. А кто его сбил? А кто его слышно быть? Бери. Дорога тоже их съела, да? Да. Вот, а блин. повезло. Дорога не, дорога не съест только одного, это Сашу. Меня что? Да, что а, это? тот палын. Ой. Вот Макс очень, смотрите, Макс очень дружит с Сашей, посмотрите, даже приходит, разговаривает с ним. А, а мы не можем с ним дружить? Я его познакомлю с ним котом. Только не трогайте. Я его как-то совсем не Ну, ладно. У меня вопрос к змее. Змея, к тебе вопрос. Тебе нормально? Нет, я помню, как... Да нет, я не стыкнул. Сочек, пойдем гулять. Пойдем в сутки. Я помню, как... Я не думал, что есть такие люди. Я ну, типа... Ну, блин. Сейчас еще расстроен, Саша, мы бессмертный. Сашу... Сашу убили, боже мой. Бессмертный. Сотик, пойдем его кусать. Плохой, надо его убить. Ну, смотри, это мой кот. Правда, это другой. И он... а, мой кот! И это он их сожрал. Блин. Вот этот кот, он и сожрал моего. Да ты убил моего кота. Первого. На... Могу дать тебе. Армию. Армию. О, уходи, Андрей, ты, ну, балбес, ты, балбес. ты балбес. Ты балбес. Прямо сейчас. Да тебя сожрала, пусть дорога. А что там разве а, а, а, а, а что там? Да там. Я что потолстел? Ты моего дорога. его кота сожрал. Слышишь, тебя змея. Ой, этот... скажи жуку, то, что змея вообще в трансформируется. О, спасибо. Раз он стально так палится, и мы ничего да, кроме меня вроде там никого не было, я там. а <свеч> <свеч> Ты-то куда уходил? Погоди, этот. А кто был твоей заменой? Ну, не твоей заменой, а заменой бага. Мастер баг был. А мастер баг это кто? Мастер-бак кто? Ну, ладненько. М -м -м. У нас гости. Мам! изыди. за тебя демон селился. из Что, Что с своими глазами? Да, посмотри на его лицо. Явно его дорога сбила. Вот, извините. Я помню, что длинные по глазам. Он сначала посидел. У него сначала были белые волосы, он посидел, а потом они отсидели у него. коричневый стульник. Да. краской краску налил на него так у них вроде дома это психбольница психушка его быстро